Меня зовут Андрей Пивоваров, и я буду выступать на People Management 5. Буду выступать с темой A Players 2.0. Это моя любимая тема, и вообще в целом я обожаю вопросы команды и все, что с этим связано. Но именно в таком формате буду выступать на этой конференции впервые. Я полностью переупаковал все свои знания, основываясь на огромном опыте, который получил в рамках консалтинга и помощи построения среднего и крупного бизнеса. На моем выступлении вы узнаете, кто такие игроки класса С и почему их нужно увольнять, кто такие игроки класса Б и почему с ними нужно работать по-особенному, выстраивать четкие процессы, кто такие B+, и почему я их называю энтузиасты, и, конечно, кто такие игроки класса А и класса А+, и что их отличает от C, B и B+, и почему все внимание собственников и команды топ-менеджеров должно быть сфокусировано на поиске и найме именно этих людей. Но это будет не просто ePlayers, а ePlayers 2.0. Если вы где-либо слышали мое выступление, это абсолютно новый формат, совершенно новыми знаниями, который будет именно впервые на People Management 5.0 19 октября. Приходите, буду рад вас видеть.